еврейской борьбы за выезд. Вот сейчас мы уже дошли до э, периода э, между фестивалем, международным фестивалем 1957 года и шестидневной войной. Чем характерен этот э, период? Здесь вы знаете, что сионистская деятельность в Советском Союзе начала приобретать все более широкие масштабы. Это было связано с тем, что стали теснее связи с израильским посольством, участились встречи с евреями-туристами из-за из границы, израильскими делегациями, приезжавшими на научные конференции, симпозиумы, спортивные состязания, выставки. Вот в прошлой передаче я рассказывал, например, про о, футбольный матч СССР-Израиль к Олимпийским играм 1956 -го года. Да, Израиль играл слабо, все это понимали, но евреи чуть ли не со всего Советского Союза приехали на этот матч. Стадион был забит, стадион Динамо тогда был, 54 тысячи был забит до отказа. Самыми разными путями стали приходить больше книг об Израиле. Большое значение имела работа западных радиостанций. И вот этот железный занавес, он несколько приподнялся. Информация о жизни евреев в СССР стала доступнее для жителей западных стран, а информация об Израиле и еврейской диаспоре в западных странах стала доступнее для жителей Советского Союза». Значит, также сплочению евреев и распространению среди них, можно даже сказать, сионистских идей, национальных идей способствовала организация любительских театральных коллективов, ансамблей, выступавших в основном на идыше. В конце 50-х годов было создано, наверное, более 20 групп, в основном в западной части Советского Союза, в Вильнюсе, Даугавпилсе, Риге, Ленинграде, Кишиневе, Дербенте, во многих других местах, все я даже назвать не могу. Выступления таких коллективов в крупных городах неизменно пользовались большим успехом, хотя они и не всегда отличались высоким уровнем. Но не качество и незнание языка, которым в то время владело, наверное, всего 17% евреев было главным. Для молодежи, посещающей концерты вместе с людьми старшего поколения, это было скорее демонстративным актом национальной идентификации, легальным местом встречи со своими. В Москве выступления идышеских коллективов всегда посещались представителями израильского посольства. Израильтяне также планировали свои поездки по стране таким образом, чтобы попасть на эти представления в других городах, что давало дополнительные возможности для контактов с местными советскими евреями. А вот в 1959 году довольно пышно отмечалось столетие со дня рождения Шола Малыхима. Этому событию посвящались и радио, и телевизионные программы, литературные вечера. Некоторые его произведения были изданы на языке оригинала, на идыше. Центральным событием стал юбилейный вечер в колонном зале Дома Союзов, проходивший под эгидой Союза писателей. На вечере выступал популярный тогда в Советском Союзе американский певец Поль Робсон который с большой любовью говорил о шолом Соломоне Миха Михолсе, об их творчестве. Важное место в еврейской жизни вообще возвращается, возвращает себе синагога. Вы помните, я рассказывал, что, по крайней мере, в Москве и в Ленинграде в, в субботу вечером собирался еврейский народ, еврейская молодежь. Вот этой встреча около синагоги становится естественным, и легальным Местом встречи еврейской молодежи, там же можно было встретиться с зарубежными туристами, членами иностранных делегаций, которые не упускали случая посп... посетить ее по субботам. И уже на Западе знали, что именно в субботу вечером в Москве, по крайней мере, собирается народ у синагоги. На этом фоне в Москве, там, Ленинграде, Горьком, Киеве, Харькове, Ростове, Ростов-на-Дону, Баку, Риге, Вильнюсе и других городах продолжали функционировать старые и возникали новые группы национально ориентированных евреев. Они встречались для обсуждения событий в Израиле для изучения еврейской истории, иврита, для распространения знаний, способствующих пробуждению еврейского национального сознания. Давайте вспомним ленинградские группы, Гедалии Печерского, и Евсея Дынкина. Они изучали иврит, они готовили себя к его преподаванию. В 1957, в 1957 году члены группы, обратились к министру образования Российской Федерации и в Ленинградский горы с с просьбой разрешить им организовать изучение иврита, идыша, древней и современной еврейской истории и литературы. В ответ власти закрыли еврейскую секцию Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина». Другая ленинградская группа делала переводы Сидыша на русские книги Восстания в Варшавском гетто». Распечатывались выдержки из произведений Максима Горького о евреях, получали материалы из израильского посольства и распространя... Эта группа получала материалы из израильского посольства и распространяла их. Важную роль в возрождении сионистской деятельности в Советском Союзе играли бывшие узники Сиона. Вот такой, как э, Мейер Гельфанд. Мейр Гельфанд в своей книге написал «Национальная сионист, сионистская идеология доминировала среди еврейских узников советских лагерей. Во второй половине 50-х годов различных в городах из этих людей сформировались группы, объединенные общим прошлым, общей идеологией и общими надеждами на будущее. Согласно Гельфанду, такие группы возникли, возникли также и в местах высылки бывших заключенных в Караганде, Норильске, Омске, Воркуте. Ну, а я нашел когда-то когда я еще был в Москве, в отказе синагогу вот в Южно-Сахалинске. Вот там тоже остались вот люди, которых посадили, и вот они купили маленький, маленький домик, где была синагога. Ну, естественно, по мере расширения деятельности сионистских групп и росла необходимость, потребность в материалах для изучения евриток. Где бы израильтяне не появлялись, у них просили словари, учебники грамматики, любые другие учебные пособия. И в этот момент, конечно, резко увеличивается значение еврейского самиздата. Изданием и распространением самиздата занималась московская группа Шломо Дольника и Эзеры Маргулисов поддерживавшие связи с подобными группами в Риге, Киеве и других городах. В Москве в те годы, в 50-е годы, активно работала группа Давида Хавкина. Ну, мы о нем уже говорили. Была группа Подольских и Бродецкой, которая длительное время поддерживала контакты с израильским посольством, получала там материалы, распространяла их. В еврейском самиздате и преподавании иврита тогда, в 50-е годы, активную роль играл Израиль Минц. Это москвич, он вообще-то бывший израильтянин, ну, приехал строить коммунизм, будем так говорить, и советский узник Сиона. Израиль Минц, безусловно, великолепно владел ивритом, он отличался огромной любовью к израилю и знанию языка он умел так преподавать своим ученикам что из его э, группы выросло огромное количество э, у преподавателей иврита конечно же советские власти очень были обеспокоены ростом сионистского движения но им приходилось считаться с давлением со стороны, вы вот сейчас я хочу особо подчеркнуть, не еврейских организаций Запада, а со стороны левых движений на Западе, включая представителей коммунистических партий Италии, Франции и Канады. Евреи Запада еще считали евреев Советского Союза евреями молчания. Но коммунисты, естественно, подавливали на руководство Советского Союза. И вот меры... Но вы же понимаете, что для советских властей вот этот рост сионистского движения был крайне неприятен и начались меры по подавлению сионистского движения. Они были жестокими, но носили, надо сказать, должный ограниченный характер. В начале 57 -го, 1957 года в Киеве были арестованы и обвинены в сионистской активности хранения и распространения антисоветских материалов Барух Вайсман, мэр Дразнин, Хирш Ременник и Яков Фридман. Дразнина приговорили к 10 годам заключения, Ременника к 8 годам, Вайсман и Фридман получили по 5 лет. В Риге были арестованы активисты. Йосиф Шнайдер и Юрий Коган. Ну, там вообще была такая придирка, как слушание израильского радио, клевета на Советский Союз в письмах э, родственникам в Израиль и тому подобное. В Одессе был арестован Золя Кац, которого после года следствия приговорили к восьми годам заключения. Там была, так сказать, враждебная э, враждебная националистическая пропаганда в 1958 году в Москве были арестованы Дора Шимон и Барух Подольский Тина Бродецкая ее отчим Евсей Добровский в декабре 1958 года был арестован Давид Хавкин подвергались аресту также сионистские активисты в Минске, Душ Душанбе и других горо городах. Всех их приговорили к различным э, срокам заключения. Ну, Давид Хавкин, он был москвич, мы говорили о нем, что именно он организовал вот эти все встречи э, молодежи у э, московских синагог. Он активно... Принимал активное участие, когда был международный фестиваль молодежи, он просто жил с израильской делегацией, ну и вообще очень сильно активничал. Именно он сделал вот этот снимок, который обошел весь мир, когда в 1948 году Голда Мейер посетила московскую синагогу. Значит, он э, делал, в принципе, э, Давид Хавкин, конечно, занимался в основном такой еврейской э, пропагандистской деятельностью, он сделал такой полуторамесячный тур по стране, и вот когда он вернулся домой, там его уже ждали, э, предъявили ордер на обыск, но он даже не обратил внимания, что в этом обыске ордере было написано ну и в конце концов получил конечно свои 5 э, лет так что э, понимаете что э, ну и там вот кстати так получилось что в лагерях сидели много посадили тогда много евреев которые были сионистки настроены и даже те кто не был сионистски настроен от встречи с сионистами они Естественно, стали более-менее интересоваться этой темой, еврейской темой, так что, в принципе, он не очень... По крайней мере, по своим высказываниям он и книгу написал, вот и он давал интервью Юлику Кашировскому. В принципе, он не очень страдал в посадке. Конечно, это э, в лагерях. Конечно, это мало приятного, но тем не менее. Кстати, когда его отпустили, то он э, не имел права прописки в Москве. Там были, ц -ц -ц была куча проблем, но тем не менее значит, он уехал в Одессу, он там немного пожил, а вот в шестьдесят пятом году он вернулся в Москву из Одессы и снова собрал группу молодых людей и устраивал с ними регулярные встречи на своей квартире. У него собиралось 20-40 человек. Я прекрасно... Ну, я у Хавкина не был, но потом вот эти встречи на квартирах были, конечно, отдушены. И... Также вот с... Э, вернулись из лагеря э, Подольский, Барух Подольский, Тина Бродецкая. Кстати, Барух и Тина, они, они познакомились на фестивале молодежи и студентов вместе действовали и проходили по одному делу вот Подольский вспоминает, что пребывание в лагере добавило мне еврейского воспитания, с одной стороны знакомство с единомышленниками с другой конфликты с антисемитами обвинявшими евреев во всех бедах России в лагере в конце концов он заговорил на иврите так как он там сидел со своим отцом и вот незадолго до освобождения вспоминает Подольский я хотел обсудить с отцом тогда мы находились в одной зоне как жить дальше, профессии у меня нет жить негде, но разговаривать с отцом о личных делах в присутствии прочих заключенных в большинстве своем бывших полицаев ему не хотелось а уединиться не было возможности вот в такой обстановке он заговорил с отцом на иврите так что вот такие, значит, Рига. Давайте мы немножко поговорим о Риге. Там, значит, есть центральное место в расширении еврейской национального еврейского национального движения. В тот период играли сионисты Риги, они были впереди всех, понимаете И, Ну, начнем с того, что э, э, ну, при, э, Латвию присоединили к Советскому Союзу в 1940 году После войны там осталось достаточно много евреев, которые еще учились в Ешивах и вы знаете, там еще было, был такой момент, вот, например, э, мои хорошие знакомые с Могилев-Подольска, которые пережили войну, которых э, родители э, и родственники погибли э, в лагере «Печора». А Ригу тогда хотели, как говорится, обрусить. И вот в Риге можно было приехать на работу и прописаться. Так что там появилось еще и много евреев с Украины, которые тоже э, были достаточно, ну, немного образованы в еврействе, не то что евреи Москвы, Ленинграда. И вот э, поэтому Рига вот в, в этот момент становится центром такого еврейского национального движения. Там работал такой Шнайдер, который вернулся в Ригу после его заключения в пятьдесят восьмом году. Эльги Эгельберг, которого арестовали в пятьдесят девятом году, и но после освобождения он продолжал активную деятельность. Зильберман, Яфит, позднее, позднее к ним присоединились Геся Камайская, Борис Илья Словен, Блюм, Организации подпольных ульпанов в Риге, это где они изучали иврит, и еврейскую историю занимался Зант. В Риге начал, начинал свою сионистскую деятельность Брановер. В середине 60-х годов была сформирована новая молодежная группа, в которую, среди прочих, входил Борис друг его, жена, друг, его жена Ривка и брат ее брат, Иосиф Менделевич. Ну, о Иосифе Менделевиче мы будем говорить в связи с самолетным делом. Они сняли дачу в пригороде Риги и стали изучать иудаизм и другие еврейские темы в качестве подготовки к будущей эмиграции. Учтите, что это конец... 50-х, начало 60-х годов, когда еще практически никого не выпускали. Распространяли вы, вы выдержки из приобретенных ими книг, которые распечатывали на совместно приобретенной печатной машинке. Шнайдер поддерживал контакты э, с группами в Вильнюсе, Ленинграде, Киеве и Москве. Немалую роль в этих контактах играли прочные связи, возникшие между сионистами при... Совместном пребывании в местах заключения. Аналогичную сеть создали узники Сиона Харол и Гельфанд. Харол вернулся в 1958 году в Ригу, а Гельфанд получил разрешение прописаться в Москве после того, как он в 1959 году женился на «Москвичке». Подобно Шнайдеру, Харолл и его друзья переводили, адаптировали и размножали материалы, которые затем передавались Гельфанду. И он их распространял в Минске, Киеве, Москве, на Урале. Учтите, что тогда вот эта группа, они еще не были связаны с Западом. Запад их еще материально не поддерживал. Это уже потом отказники, борцы 70-х, 80-х годов имели широкую поддержку от западных стран. А здесь это пока все делалось на те крохи, которые они имели. В Киеве активное участие в сионистской деятельности принимали Фельдман, Гутина, Бухина, Диамант, рот Ну, всех я не знаю, тут есть много киевлян, они могли бы, наверное, подсказать. Они переводили статьи об Израиле, иудаизме. И антисемитизме на русский язык, и распространяли их. Киевская группа поддерживала тесную связь с активистами еврейского национального движения в Риге. В Ленинграде осенью 1966 года сформировалась группа, поставившая себе цель бороться с ассимиляцией и изучать иврит. В этой группе состояли Григорий Верти, Бен Цион Твин, Гилель Гутман, Соломон Дрезнер, Арон Шпильберг. Они открыли свой первый ульпан в начале 1967 года где-то в районе лыжных трасс под Ленинградом. К весне 1967 года эта группа уже выросла до 15 человек. В Минске важную роль в возрождении сионистского движения играл Рубин. Он был арестован в 1958 году и осужден на 6 лет заключения. Но после освобождение он продолжал еврейскую сионистскую деятельность в грузии начало возрождения сионистского движения связано с деятельностью востоковеда цицуашвили также свердловский начало сионистскому движению положил эйтан финкельштейн в конце 60-х годов он перебрался в вильнюс надеясь что оттуда будет легче репатриироваться у Финкельштейна были большие контакты в Москве и других городах. Он отправлял в Свердловск большое количество самиздатовских материалов. И делал это настолько квалифицированно, что местный КГБ даже не знал о существовании этой группы. Вплоть, вплоть до приговора по ленинградскому процессу. Ну, Тогда эта группа вышла с открытым э, э, протестом. Значит, Эйтан Финкельштейн, он родился и вырос в Свердловске, в традиционной еврейской семье, сохранявшей спокойное и положительное отношение к еврейству. С детских лет он слышал рассказы о том, как грабили, раскулачивали или изводили его родственников. Получив в 1958 году свой первый паспорт, он самостоятельно отправился в Москву, чтобы найти израильское посольство и потребовал там немедленно отправить его в Израиль. Но, конечно, это у него не получилось. Так что он, ну, в принципе, в 60 году, вы знаете, там, что Хрущев, он любил устраивать международные выставки, Израиль принимал э, участие, и он, вот он стал при, приезжать на эти выставки, уже, там он уже на этих выставках познакомился с работниками э, израильского посольства и подружился с ними. Ну вот, пожалуй, на сегодня все, потому что подошло время к концу моей передачи. Большое спасибо за внимание. И если у кого-то есть какие-то интересные дополнения по, по этой теме, вы можете мне или позвонить, или при, при, э, прислать св, э, свои воспоминания на e-mail нашей радиостанции. Мне передают, передадут их. А так до встречи на следующей неделе.